В Паулском университете спорта и туризма завершился фестиваль «Ижата-шата на чайках Эмбердамлике» – творчество мира и согласия. В рамках фестиваля участники конкурса, студенты вузов, выступили с творческими номерами, отражающими традиции и культуру народа Татарстана. В прошлом году впервые по инициативе Рафис Мархановича мы первый пробный шар запустили по данному фестивалю. И этого года фестиваль... По судя заявкам которые поступили на этот фестиваль на этот конкурс почти 100 таких обращений было выступлений, видимо востребованы. сам конкурс проходил в три этапа первый прием электронных заявок на втором этапе состоялись сами конкурсы не среди участников в этом году на участие было подано около 100 заявок от образовательных учреждений И почти 100 номеров, 100 номеров точнее 97 были представлены на предварительный просмотр И сегодня мы видим лучшие из лучших номеров которые делают то, ради чего был задуман конкурс – это сплочение наших народов. Ну а завершением стал красочный галоконцерт победителей и призеров. Победители были отмечены денежными призами и дипломами. Тимур Симонов, Никита Киншин, Универньюз.